Я долго решался на этот видеоролик, но все-таки я нашел способ для вас и отлично продемонстрирую, как же все-таки записывать звонки ваших разговоров на iPhone, входящие и исходящие звонки. Добро пожаловать на канал Apple Expert, с вами Владимир. Приложение простое, доступно веб App Store, но, к сожалению, оно платное, оно стоит 11 долларов. Я, конечно же, посчитал отзывы, такие себе, не очень. Приложение на среднячке, скажем, держится, но я его протестировал и вам сейчас наглядно продемонстрирую, оно действительно работает. Принцип работы приложения такой. Мы в него можем зайти, посмотреть, какие у нас здесь настроечки. Все принципиально понятно, звонки, заметки, события, то есть все то, что мы можем сохранять. Как нам позвонить, то есть мы... Смотрим, что есть раздел записи. Здесь у нас записи нет. Жмем просто на красный кружочек, точно такой же, как в диктофоне. И нам предлагают сделать вызов. То есть мы нажимаем вызов. Вот нам показывает, что нам нужно объединить. Именно на этот номер мы и звоним. Это является переадресацией. Ждем, пока у нас пойдут какие-то секунды. И нажмем объединить контакт. То есть жмем добавить. Звоним, допустим, на какой-то номер. Принцип работы... Точно так же, как и конференция. Вот здесь вот объединяем и видим, что у нас здесь якобы два контакта. Но при том, как я закончу разговор и запись, то есть будет слышно, как я в данный момент говорю, и слышно то, что говорит абонент, ну, в данном случае оператор. Нажмем отклонить. Сейчас оно сохранится в заметке. Вот то, что нам сигнализирует. Жмем данные на данную запись. Сейчас она прогрузится, и мы можем... Вот мы слышим гудки. Вот и после гудков и идет дары, объединение, то есть звонка, и конкретно уже идет запись голоса, и как в одну сторону, так и в другую сторону. Как же ж показать, когда это у нас исходящий звонок, и а когда нам будет идти входящий звонок, как сделать это? У нас идет вызов. Принимаем здесь звонок. И желательно нам нужно успеть вот здесь набрать номер. То есть человек подумает, что мы якобы нажали на удержание. Если он это не заподозрит. То есть у нас пару секунд времени всего лишь есть. И все. И запись пошла. То, что мы идем в объединение. Вот как видите здесь у нас. И естественно звонок запишется. Но то есть опять же, это непростой простой процесс. Нужно это быстро сделать. То есть есть конечно же небольшие неудобства. Нажимаем отбить. Опять же, наша запись здесь будет. Можем включить, прослушать. Да, все записывается, но опять же, здесь свои нюансы. Итак, вот, друзья, вы сами все видели прекрасно, то есть приложение как бы материально доступно, можете скачать и пользоваться. Единственное, но то, что приходится изначально звонить на определенный номер телефона, где у нас уже идет запись, это является переадресация, то есть мы объединяем еще тот контакт, с которым хотим записать разговор. Это получается конференция, но сам факт, этот разговор записывается. Это самое главное, как по мне. Потому что цель видеоролика была именно довести, как записывать звонки на ваших iPhone. Ссылка, конечно же, будет в закрепленном комментарии, кому интересно. Есть обычная версия, это Pro-версия. Но с Pro-версией, как вы видите, доступны все функции. В обычной версии вам нужно будет подписываться, и у вас будут какие-то лимитированные ограничения. Вот и все. Поэтому, чтобы не пропустить мои новые видео, подписка, лайк, комментарий, прожмите колокольчик. Всем пока!